Всем подписчикам привет! Наступила пора сбора урожая фруктов и ягод. Есть такие ягоды, это вишня, которые растут достаточно высоко и срывать их без лестницы иногда проблематично. Придумал я устройство для сбора этих плодов. Посмотрите, как оно работает я покажу близко вам это устройство головка подводится под ягоду и вот так вот ведется срывается ягода, то есть попадает вот в эту вот в эту скобу и она по трубе из головки прокатывается вниз внизу укреплена 5 литровая емкость обычная бутылка на 5 литров а труба это сантехническая труба диаметром на 40 которая заканчивается головкой головка это переходник с этой трубы с 40 на 50 и к ней привязана скоба скоба из проволоки изоленты то есть загнута проволока диаметром 1 миллиметр и она подвязана к этому переходнику изолентой а сам переходник одевается в эту трубу ягода срывая попадая в эту расщелину скатывается вниз и попадает в бутылку для того чтобы не разбивалась можно эту бутылку чем-то укрепить то есть вот подвоится скоба и сдергивается Ягода срывается Подводится скоба И тянется Видите, да, ягоды? Скатывается Но есть не созревшие они Не очень А вообще, вот она Видите, да? подводится скоба к ягоде и срывается ягода ну вот некоторые падают мимо но в принципе вот она посмотрите где вся ягода Вот ягода вся у нас э, вишня в бутылке. Э, для того, чтобы не, не билось, можно по подстелить что-нибудь. Вот, вот ягоду я вишню подвожу, высоко растущую и тяну. Вон она попадает вся у нас в эту бутылку То есть таким образом, не применяя лестницу, можно обобрать всю вишню То есть подводите и срываете но Вот она немножко обимо пропадает, но в основном скатывается Еще раз устройство это, это скоба из проволоки и труба с переходником, приятного сбора, таким устройством можно собирать сливу, вишню, яблочки с верхних кустов, то есть эта труба длиной 2 метра, она достает достаточно высоко, можно срывать все это без лестницы. Вот она вся у нас здесь, смотрите, подписывайтесь на канал, приятного сбора полностью урожая.